Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, это вторая часть моего влога из Берлина, если вы не смотрели первую, обязательно гляньте, ссылочка будет в описании, также в очередной раз призываюсь подписаться на телегу, если YouTube вдруг заблочит, там с вами найдемся. В этой части влога мы с вами прогуляемся по Трэшовому району Нойкёльна, где я раньше жил, увидим Томбельхофофельд, это парк, который сделали из бывшего аэропорта, пройдемся до Кройсберга, одного из самых знаковых районов города Покушим, конечно же, куда уж без еды, попоем в караоке, прогуляемся вдоль берлинской стены, очень известной достопримечательности города, зайдем на аллею Карла Маркса, чтобы глянуть на сталинскую архитектуру Берлина и много-много другого. Надеюсь, вам понравится. Завозите лойс, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Погнали. Йо. Короче, выдвинулись мы с хаты, поедем в места, где я раньше жил. Покажу вам, собственно, район мой этот, Нойкёльн. И потом в Кройсберг прогуляемся. Там, в принципе, есть на что посмотреть, есть что показать. Так что должно быть сегодня вроде как интересно опять. Мне нравится Берлинское метро, вот этот вот принт э -э, Бранденбургских ворот. По всем э -э, стеклам там. Классическая тема Берлинского метро. А еще э -э, запомните тоже, если вдруг вы тут будете какими-то судьбами, Двери сами не открываются, ты должен обязательно нажать, Тут, если новый поезд, то ты нажимаешь вот так, вот. если старый поезд, то вот эту хрень, и тогда они открываются, иначе ты просто приезжаешь на станцию и будешь стоять у закрытых дверей, они не будут открываться. Он там вот людишки уходят, здесь вот двери остаются закрытыми, сейчас чел, нет, не хочет нам идти, Но, видите, все отлично. Я вам показал наглядно, видите, какой классный блогер. Тебе нравится мой лог ваш? выхода. Отлично. А еще сейчас очень просят деньги, бездомные заходят, вот, а по выходным, если ты поздно возвращаешься, потому что по выходным метро работает круглосуточно, ты можешь вот на этой штуке танцевать стриптиз, если ты бухой. Вот этот дядя просит деньги, но он не знает, что. Я бедный стример, у меня их нет. Да, Паш? Да. У тебя есть деньги? Нет, поэтому донати. Правильно. Вот на берлинском метро, Детка. АП прилетит, интересно, за это. <звы> И народ, короче, сразу кучу бабок отдает, поет вместе с бабушкой. И мы, естественно, тоже там задонатили сразу. За контент, респект, пиздец. <звы> <звы> Просто посреди дня в Берлине такое вот происходит. <звы> мы поняли, на самом деле, в чем Берлин уникален. Реально часто генерит такие рандомные какие-то ситуации, блять, как в Скайриме, постоянно что-то происходит, постоянно как-то, ну, чувствуется, короче, такой э, настоящий дух города. Типа, это возможно только в Берлине. А вот это новый поезд, тоже с бранденбургскими воротами, естественно, но уже такой, типа, длинный, как у нас, такой огромный. Паша. А, что Паша? вы меня снимаете? Вы насы? Что какие знаменитости? Вот мы приехали на станцию, где я раньше жил, я прожил здесь. 9 месяцев или 8 месяцев из года, который я провел в Берлине в свое время. Станция называется Поништрасы, находится на границе двух районов, Тойкельный Кройцберг. Эти районы известны тем, что здесь большое количество мигрантов различных, причем не обязательно с восточных стран, да. Просто здесь всегда было более дешевое жилье. И, собственно, люди, в том числе студенты из разных стран, сюда перебирались, потому что это было дешевле в том числе. И я по той же самой причине здесь жил. Вот. Район родной, родимый, самая вкусная, азиатская пища. Вот здесь вот. А цены-то не поднялись, 3,50. А вот эта улица, на которой я жил, сначала жил там чуть дальше. Он пару домов туда. Потом переехал прям вот в этот дом. С друзьями. Мы там тоже прожили пару-тройку месяцев. Вот, а потом я лишился жилья, у друзей тусовался, там, 3-4 месяца, вообще не мог найти, где жить. Когда смотрю, тут особо так ничего не поменялось, хотя вот это какой-то новый магаз, интересно. Открыт ли еще Лангенахт, это такой бар, который находился прямо в моем старом доме. Ну, вообще, Крозерберг имеет такое большое культурное значение, но Кёльн поменьше. Но Кёльн считается, особенно если идти туда вглубь, таким не самым благополучным районом, в Новый год здесь вообще происходит полный пиздец, здесь жгут, блядь, машины, нахуй, и взрывают петарды и тут полный отъезд от стана, но здесь всегда была куча магазов, открытых постоянно, да, в отличие от таких типичных немецких районов, здесь много а, круглосуточных магазов, вот, и Нойкёльн, он такой живой достаточно, опять же, большое количество студентов из-за того, что дешевое жилье, из-за их наличия здесь открывалась куча всяких разных крутых баров и происходила постоянно какая-то движуха, поэтому мне тут жить на самом деле нравилось, хотя, Сейчас, наверное, в этом возрасте я бы предпочел район какой-нибудь поспокойней. Если говорить про Кройсберг, то он уже давно не, не является дешевым районом, потому что все поняли его значимость. Хоть там и все еще живет большое количество мигрантов, а, там как бы уже не искать, что дешевые квартиры какие-то, потому что это же Кройцберг, нихуя там, блядь. Вот. А вот здесь вот находился бар, я дошел до него. К сожалению, он закрыт, лангенахт больше нету. Когда я здесь был в 2019 году, он еще был, это я помню. Видимо, пандемию он не пережил. Печалька, плак. Вот этот детский сад, который, кстати, всегда почему-то закрыт. Никогда тут детей, я не помню. Я не знаю, он вообще работает. Ну-ка. И тут был чел по фамилии. По фамилии. Кепке. Вот он. Вот здесь я жил. Вот он все еще здесь. Кепке. Теперь живет с каким-то Т-Юнгом И Цитанишили, с не шили, с каким-то грузином, видимо. Нифига себе, можно, конечно, позвонить, зайти в гости сказать: здорово, Михаил, по-моему, звали, я не помню. Или Майкл. Или, ну, как-то, блядь, так, короче, такой рассказывал я вам на стримах. Престарелый чувак, который водил престарелых телок и трахал их. А я тебя слушал. что он курил в комнате, короче, а телк курил Мюхан в комнате у него. И всем за 50, короче. Ему там, блядь, 50-60 там было, может даже больше. Старая немецкая версия Вуди Вот так он выглядел. Но здесь, вообще, на самом деле, реально прикольный район, потому что здесь рядом находится Темперхофельд. Это бывший аэропорт, который переделали в парк. Мы, наверное, подойдем к краю, я вам его поснимаю. Но в целом, на самом деле, несмотря на то, что район вроде как считается неблагоприятным, здесь все равно неплохие дворы, здесь вообще очень даже было приятно гулять. Абсолютно не было какого-то ощущения, что ты живешь там в этом районе, где куча там мигрантов и, там, и так далее, и, там типа дичь какая-то. Классно, красиво, хотя, опять же, это край Ной кельна. это граница с Кройсбергом. Кройсберг уже не дешевый район, даже когда я жил, он не был уже дешевым, он в свое время когда-то был. Но когда я жил, уже нет. Я как-то вообще не обламывался в Нойкёльне. И сразу сейчас сюда приезжаю, вспоминаю эти деньги. Здорово было на самом деле в Берлинчике жить. Веселый город, крутой. Вот мы подходим к Тепельхофофельд. Кстати говоря, сегодня не сильно ветрено, так что мы, наверное, даже зайдем внутрь. Есть, как всякая движуха, череп, то играет. Летом здесь прям, ну, много народу, действительно. Здесь есть специальные зоны барбекю. Люди там жарят, похавать. Кто-то просто сидит на траве играет. К сожалению, моя камера, наверное, не сможет показать вам, всего масштаба. Частенько тусили, с друзьяшками тоже, сидели просто на травушке, пили пивасик, который брали в соседнем шпейте просто, который на входе прям находится. Пизатое место тоже э, крайне рекомендую к посещению. Естественно, в теплое время года, блять, зимой тут делать особо нехер, хотя опять же, если вы посмотрите, куча людей. Вот здесь выходишь прям этот взлетный плацены, насколько я понимаю, бывшая, да? Прям здесь так вот на роликах погонять, в детстве, там, на велике сейчас. Классно, что они бывший аэропорт все-таки превратили в такой парк по-хорошему, где люди теперь много времени проводят и тусуются, занимаются спортом, в том числе барбекю жарят. Туда, если пиздюхать, минут, наверное, 20 придется идти, может, 15 до самого конца. А мы тут обычно приходили песни под гитару, пели там с поляками, с немцами, да и со всеми вообще, кто приезжал в Берлин. Если я не ошибаюсь, по-моему... Смперхофофельд раньше был таким связующим э, звеном. Между Западно-Восточным Берлином сюда скидывали какую-то гуманитарную помощь. Поэтому я думаю, они сделали это парком. Они просто закрыли аэропорт там или переделали под что-то, там, я не знаю, коммерческую недвижимость. Могли здесь просто место до хера построить там кучу домов могли, но нет. Оставили парк. Кто-то пытался продвинуть что-то, типа, что давайте застроим, негде жить в Берлине, надо строить новые хаты. Но люди собрались, сказали, там, спасем Топехофельд, типа, там, нет, не трогайте, блядь, и под натиском людей. Это осталось парком, слава тебе, господи, смотрите, демократия, разложение и смерть. А вот здесь такой, типа, круг, да, в центре которого этот костел, кстати, который граффити забит жесткий, этот берлинчик. Церковь забитая граффити, плак вообще, ничего святого нет. Вот, ну здесь, короче, куча всяких ресторанчиков всяких баров, в которых можно посидеть. И я здесь тоже часто тусовался с ребятами, которые приезжали, там оставались у меня э, в комнате, ночевали. Здесь там чуть подальше есть очень крутые бургеры и пицца. Я не знаю, работают они сейчас, на самом деле, я хочу зайти посмотреть. Но а вот здесь мы частенько, на самом деле, на э, ступеньках этого костела. И вообще не знаю, это костел, не костел, это сейчас реально как церковь работает. Вроде как да, но непонятно. Я, короче, вот здесь сидел. Пивасик частенько попивал. Во, пицца вот это все еще тут, как я вижу. Вообще тоже ничего не поменял. За 10 лет абсолютно то же самое. Могу посоветовать смело здесь заебись. Бургеры тоже на месте. Вообще пиздец, 10 лет нахуй выжили. Я пьердоле. Некоторые заведения ковид не пережили, а некоторые нормально все еще стоят. Это респект жесткий, конечно. Настоящий нойкельн. С чем он знаменит, это вот подобными местами. Я не понимаю, что типа, просто кто-то вывесил ненужную одежду. Здесь вот мусор. Ну, короче, здесь так трешовенько уже, прям на кель на нам настоящий такой. Подходит, смотрят, что там, если что-то заебись, подберут. Видишь, это потому что денег нету, нихуя все на отопление уходит. Загнивает. У нас немножечко Германия. Пиздец. Хотя я сам парочку подобрал, но пусть я жирный, на меня точно там ничего не налезет. Лол. Я еще не раз рассказывал на стриме про а, такой бар-синдикат. Вот здесь даже какой-то а, мерч продается или просто это в поддержку синдиката висит. Он на этой улице находится, сейчас мы его найдем. Но он сейчас закрыт, потому что он 100% открывается там вечером и работает до утра. Так что сейчас я вам его так покажу, но внутрь мы зайти не сможем, к сожалению. Ну, собственно, как мы выяснили, вот здесь вот синдикат и он уже все. Да, и Здесь вот написано спасибо, его закрыли, видимо. Почему не очень понятно? Возможно, кстати говоря, их заставили закрыться. Я не удивлен, потому что первый мой поход сюда был такой, что я открываю дверь. А, вот здесь была дверь, собственно, я ее открываю, оттуда на меня валит запах марихуаны, наркотики осуждаются, никем не принимаются, не забывайте, да. Сидит чувак, просто курит косяк и такой, заходи, заебало там. Видимо, что-то случилось такое, что их заставили закрыться. Печалька, плак, колоритное место было, классное, пиво хорошее. Люди добрые, веселые, но вот либо не пережил ковид, либо просто заставили их закрыться к херам собачьим. Плак. Может быть, не все так плохо, потому что тут написано новое открытие 20 января 23 года, то есть вот буквально две недели назад открылся, и на какой-то другой улице, может, они просто переехали. Кто-то вот умер, рибалу, видимо, может, какой-нибудь местный бармен. Здесь написано, синдикат остается. Мы все остаемся, но мы, наверное, не пойдем новое место проверять, потому что это уже не то, как по мне. Да и что-то впадлу. У нас еще другие планы на сегодня есть. Мы сейчас отправимся в Кройсберг и, собственно, пройдемся по месту, где я учился, и там до центра Кройсберга на Кодобус Артор, и сядем в очень классное заведение, которое называется Кипаса, это мексиканский вкуснейший ресторан. Вот такой у нас план, по крайней мере. Ну и, собственно, если вы направитесь вон туда, вглубь Нойкёльна, там, наверное, уже будет стремновато и страшновато. А вон там вот Кройсберг, там уже чуть чуть поинтереснее и поспокойней. Уже вам не Шарлоттенбург, да, элитный, это уже нечто более андеграундное, более жесткое. Мы сейчас зайдем вот сюда. Это China Бокс, Мой любимый, которым я питался очень долго перед школой своей немецкого языка. Попробуем, остался ли он такой же пиздатый или хуйня теперь. Вот тут выбор, короче, либо ты берешь лапшу, либо ты берешь вот такой вот. Рис, и они прям при тебе вот здесь вот готовят, и всегда это было прям ну, очень вкусно. Я прям мечтал жестко, но сейчас посмотрим, пробуем. Я нечто подобное пытался найти в Болгарии, в России, дохера где, короче, ничего не мог найти подобного. Даже рядом ничего не стоит с этим чайным боксом. Тестим жестко. Охуенно блять. Все так же вкусно, все так же хрустит, не поменял ничего кроме коробочки. Советую очень сильно. Кушать. Много кушать и вкусно, блять. Обломов, зевал. Конечно, чувствуется, что это не Берлин для богатых, потому что куча шпети. Шпети это шпэткауф. Типа поздняя покупка, магазины, которые продают дольше, чем обычные, работают по воскресеньям часто. И куча всяких там тигровых автоматов, здесь всякие кебабы, блядь, на каждом шагу. Там китайская жрачка, людей в хиджабах. Там не знаю, я почему-то люблю атмосферу вот такого Берлина в том числе. Хотя, опять же, с возрастом я понял, что если бы я выбирал место для жизни, я бы уже что-то выбрал поспокойнее. Но, тем не менее, я здесь себя не чувствую какой-то опасности. Как многие из моих друзей даже отказывались приезжать на Кёльн. Типа, что вот, я, бля, приеду, мне там пизды дадут, там ограбят. Я говорил, вы что, долбоеб, я тут живу, и у меня никогда никаких проблем не было. А вот здесь раньше кладбище было. Что-то я сейчас смотрю вот сюда, да? Не знаю, видно вам отсюда или нет. Но вон там вот куча надгробий, блядь, поломанных, это пиздец, скрипота. Может, демонтировали нахуй кладбище? А, нет, нет, вот они, вот, нормально, есть тут надгробия какие-то. Заросло все, правда, к херам собачьим, что-то совершенно никто не ухаживает. некоторые надгробия прям совсем в деревьях каких-то там. Не, кладбище на месте, все нормально, позитивненько, можно проехать на велике мимо и, и порадоваться, что ты еще жив, в отличие от вот этих вот людей. А вот это вот, кстати говоря, кино. Я за год моей жизни в Германии ни разу не был в кино, потому что здесь кино с дубляжом все. Кино здесь показывают, хотя есть некоторые кинотеатры, которые вроде на английском, но я что -то как -то не проверял, не тестил и... Все время мимо этого кино ходил и скучал. По-моему, я ездил в Польшу и там ходил в кино, потому что там кино показывают на английском, с польскими субтитрами. для меня это было нормально. Мы подошли к границе, собственно говоря, Нойкёльна и Кройсберга, это Герман Плац. Тут уже какая-то движуха с полицией, походу там какие-то протесты. Здесь, кстати, Макдак, который спас мне жизнь в свое время, когда я только приехал в Берлин. Все магазины были закрыты, которые карты принимали, вообще все было закрыто, супермаркеты. Аналика не было вообще ни хера. Вот, банки закрыты, банкоматы не знаю где, я что только, только переехал. И жрать хотелось, суббота, непонятно куда идти, я пришел вот этот Макдак и поел. Когда в Германии проходят протесты, всегда очень много полиции. Это не чтобы их всех забирать херам, да, как у нас принято. Это на самом деле, чтобы охранять их. Тему протеста мне отсюда что-то как -то не видно. Я вижу флаги, а это не палестинские флаги? Протестуют и здесь, в принципе, учитывая... Что я вам говорил, что Кройсберг, Нойкельн, районы такие с большим количеством мигрантов, да. Ну, короче, здесь часто проходят подобные акции протеста. Вот полиции много, кстати, такие мужики красивые, в отличие от наших толстых, да? Вроде мирненько проходят, никого не забирает, по полиции больше, чем э, участников. Повторюсь еще раз, действительно, Берлин это город, где вообще контент искать не надо. И приключений на жопу, они сами тебя находят. Вот этот движущий город по-настоящему, кайф. Здесь, помните, я говорил, что Берлин считается в Европе такой помойкой, здесь вот уже... Конечно, в этом районе погрязнее, это вам не Шарлоттенбург. Я все надеюсь, что никто не пизданет меня за то, что я их снимаю. А, кстати, ремонты, конечно, тоже присутствуют. Естественно, куда же без них обязательно надо что-то ремонтировать. Мы подходим, кстати, к моей школе, где я учился раньше. Где я учил немецкий язык, который так, сука, нихуя и не выучил хорошо. Между прочим, вот так вот на улице продают фрукты, и они э, фрукты-овощи. И они намного лучше, чем в немецких магазах, которые в сетевых магазах, типа там Кайзерс какой-нибудь, да, или Лидл, потому что там вообще плащ прикал. Ну что, ребята, еще очередная жертва ковида, это моя школа. Здесь была школа, сейчас здесь какой-то магазин. Но ну, видимо, школа, она как раз была для иностранцев, и, видимо, локдаун ее добил. Вот здесь вот у нас происходили занятия. Некоторые вещи здесь остались из моего прошлого, а некоторые, к сожалению, ковида не вывезли, и... Закрылись, это печалька. А мы направимся дальше, к Котбуссер Тор, это центр Кройсберга. Забавно, мы вот сейчас вернули к мосту, одному, который хочу вам показать, называется он Брюка. И меня всегда очень поражало, потому что вон там вот прям вот эта улица, по которой мы шли, да, Кройсбергская. И здесь ты выходишь сюда, здесь канал, я не помню, как он называется, он так и называется, канал. Летом здесь, кстати говоря, очень классно, постоянно плавают какие-то яхточки. И здесь уже такие довольно красивые, мажорские, дорогущие. Дома, контраст немножко это вызывает, мы здесь тоже часто тусили летом, потому что здесь прям очень круто, красиво, зелено, можно сидеть около водички, здесь, кстати, сразу чище намного, и это буквально, ну, там же находится, просто свернул налево, на другую улицу, и уже вот такой контраст. А вот это, Адмиралс Брюк, брюка как раз мост, на котором люди вот так вот прям сидят, бухают пивасик, ну, или кофе, и здесь, кстати, если вы посмотрите, прям крышки от пивасика вот так вставлены в мост здесь хороший вид очень открывается на канал, а мы обычно на самом деле сидели не на мосту, а вон там вот подальше, на набережной больница, вот здесь вот, в которой можно бесплатно ходить писать, И уж я не знаю норма это не норма, немцы всегда так делают но даже сейчас, если вы посмотрите, очень красиво такой прям RTX моды он, сейчас смысла на канал особо нету идти, так пофоткали красиво, здорово, но направляемся мы вон туда в центр Кройсберга и оттуда двинем к кипасу и вот мы вышли, это центр Кройцберга, станция метро Кудбустортор. Здесь есть, в общем-то, Убан подземный, есть С-Бан сверху. Такое место тоже считается очень значимым, очень важным. Вон там вот прям надпись центром Кройцберг», «В ту сторону Кройцберг», «В ту сторону Кройцберг», «В ту сторону как «В как ни странно, «Тоже». Кройсберг. Один раз как-то я, значит, шел здесь спокойно, никому не мешал. Куда-то я ехал, по-моему, шел на С-Бан, и подходит ко мне челик и говорит, «Привет, а тебе герыч не нужен?» Я такой, а, я чё похож на наркомана, отъебись от меня?» И он ушел, обидевшись, что я, видимо, не взял у него герыч. Напоминаю, ребята, что наркотики – это плохо, употреблять их ни в коем случае нельзя даже если вам предлагает приятного вида молодой человек купить, никогда не покупайте. А так вот здесь вот, прям под СБаном находится какой-то клубешник, в котором мы были, который техно херачит. Здесь в целом очень много различных заведений, разных баров, опять же ресторанов. В основном находятся они вот в той части. Конечно же, Истанбул супермаркет с хорошими, напоминаю, овощами, фруктами. да, Не покупайте в Берлине овощи, фрукты. Где-то в сетевых магазинах. Вот это страшный дом, по-моему, был построен в свое время специально для мигрантов. Я думаю, что сейчас квартиры здесь стоят столько, что, блядь. Любой немец позавидует этим мигрантам, которые здесь все еще живут. Самый центр, да, и мы идем вот туда. Дальше будет улицы, как раз куча баров, куча ресторанов. Направо двинем в один из моих любимых ресторанов. Хоть он, кстати говоря, сетевой, но мексиканская кухня прям хорошего уровня, очень дешево было в свое время. Сейчас я не знаю, будет дешево, не дешево, конечно, мы посмотрим. Если она все еще работает, хочется, конечно, попробовать э, чиликонкарна там. Мой любимый чиликонкарный, который лучше я еще нигде не ел до сих пор за всю жизнь. Кройсберг все сейчас остается с Кройсбергом. Куча людей. Огромное количество просто людей. Я уже даже подотвык от такого. На улице сидят и курят, бухают, кушают. Глювань, Ты хочешь глювайн? Так, мы будем сейчас глювань покупать. Вот, и здесь, короче, в общем, и бургеры, и пиццы, и турецкого очень много, и индийская еда есть. И, в общем, все, что вашей душе угодно, может сюда смело приезжать и обжираться. Мы, короче, взяли Глювайн, нам предлагали взять его с ромом. Я не знаю, насколько надо быть оббитым человеком, чтобы пить вино с ромом смешанным. Вот это коктейль смерти вообще. Вчера мы брали, было намного лучше, этого человека. когда еще рот вяжет. Короче, ребята внутри были очень милые, но вино у них срань ебаная. Вот здесь вот, кстати, на этой площади, в Кройсберге, тоже частенько проходят всякие протесты и гей-парады. Пару раз я так натыкался, здесь э, реально заебись пройтись, но единственная проблема, наверное, Кройсберга, это что ну, очень много людей, популярное место, все там ходят э, в бары, в рестораны, которые здесь есть, и э, тяжеловато перемещаться. Вот мы дошли до станции метро Герлицер парк, на самом деле тут не будут рады парню с камерой. Здесь, кстати, находится одно из самых известных граффити Берлина, с крысками, красивая. А вообще, э, на герлице парке находится, собственно, Герлицер-парк. Это парк, действительно, где все продают наркотики, которые я осуждаю максимально, поэтому мы они не пойдем с камерой. Парк сам себе, кстати, довольно прикольный. Э, мы там частенько пили пивасик, ничего у них не покупая, и вам не стоит у них когда покупать. Но они прям там очень настойчиво, да, так сказать, свой бизнес продвигают, они к тебе подходят, говорят, бля, чувак, купи, вот у меня есть, возьми у меня, блядь. У меня вообще самое лучшее. Вот, и полиция ничего с этим сделать не может, потому что их слишком много, и при них ничего нету, они все ныкают в кустах, и когда ты покупаешь, они идут, достают тебе, передают, в общем-то так без палива Сам это много раз видел, еще раз, ребят, не употребляйте, очень вредно, а мы пойдем кушать. Ну вот, собственно, этот чили конкарне. Правда, я заметил, что он стал какой-то... А, нет, слушай, нормально, густой. Показался, что он жиденький такой. Мне почему-то, конечно, что порция стала меньше. Возможно, это потому, что и я стал больше. <laughs> а может быть, реально чуть уменьшилось. Кстати, цены не сильно выросли. Раньше он стоил 350, сейчас стоит 4,90. То есть, как бы, ну, за 10 лет нормальный подъем цены, мне кажется. Кстати, очень удивлен, что-таки садились здесь, видишь, одним куском. То есть, обычно, я привык, что я там нарезают. Нам придется, видимо, самим нарезать. Так, ну чё, давай тестить, потому что, я не знаю, испортился он за это время, нет. Самый вкусный челикон Я сейчас очень расстроюсь, если он дерьмовый стал. Мечта питья. Ой, блядь, у нас питья. Ебать. Хорошо пивасит здесь. Либо я забыл, либо он реально чуть пожиже стал. Но он реально теперь как супчик. Раньше он был прям такой, как будто ты фарш ешь. А здесь такой больше похожий теперь на суп. Но вкус вообще идеал. Блядь, ваш здоровье, ребята. Кипаж, советую. Такая маленькая тарелочка. Ну что тут, я съел, я просто обожал. Вот, у меня еще есть кисадилью. Хорошо, что мы догадались взять одну кисадилью на двоих, чтобы не умирать нахер. Паша тут так и собирает сам смотреть. Видите, умеет мужчина. Как так, Паша, скажи мне по вкусу. Кебап лучше. Рецензию, пожалуйста, дай на ресторан. Ресторан отличный для употребления чили. Рекомендуется к посещению. Для остального по вкусу. Понял. Справедливо, в принципе. На самом деле, сам вкус кисадилья, который я ел не здесь, я ел, блядь, в Хмельбурге, в Долгопрудном, там пиздецкая вкусная кисадили. Сейчас посмотрим, что тут. Вообще, она тут как-то странно выглядит. Mm. Ну, нормально, слушай, мне мне в Хмельбурге все равно больше нравится. Не реклама, к сожалению, ни разу. Но там реально что-то пизда садили. Там какой-то соус они свой делают. А здесь, ну нет, сразу здесь очень заебись. Наверное, больше как-то похоже на что-то такое настоящее, потому что основной все-таки вкус идет не от соуса, здесь много сыра, много мяса. Вообще норм. Так что все еще место для того, чтобы зайти покушать, нормально. У нас план такой, что мы сейчас двигаем на Варшаву Штрасса, потому что там находится караоке. Если у нас получится туда зайти и забронить себе комнатку, мы, наверное, там Собственно, вечерочек проведем, будем орать песенки. Мы сейчас сели на автобус, потому что э, нам нужно было проехать одну установочку на, э, на Убане, но он не ходит. Они тогда высылают вот такие автобусы, которые заменяют Убан. Зато мы не платили за проезд. Едем зайцем жестким, мигранты, жадюги, ублюдки. Вот это, кстати, Берлинская стена, которую я вам обязательно покажу. Но будет это, наверное, завтра и днем, потому что сейчас темно. Ничего не видно и нету смысла ее снимать. Шаверстрасса, это на самом деле тоже знаковое местечко такое. Вот это, собственно, Убан, не работающий нихуя. Это пресечение района Кройсберг, который там, и Фридрихсхайн, который там. И вот если вы пойдете сюда прямо, там будет миллион ебаных техно-клубов, просто миллиард. И вообще Берлин это техно-город, столица техно. Постоянно здесь э, угорают все на техно-тусовках, но... Как вы знаете, я вообще не фанат техномузыки. Раньше было большее количество рок-клубов, теперь их, к сожалению, очень мало. И в основном все долбят наркотики и плачут на техно. Это печальная ситуация, конечно. Короче, мы пришли в этот, блядь, караоке. Это, конечно, дикая хуйня, потому что вообще здесь караоке, они в общих залах в основном. И сегодня здесь есть как бы общий зал, там трак шоу то есть трансы там Обслуживает нас тоже какой-то мужчина а, точно знаешь, явно ненатуральной, э, так сказать, ориентации, выбираешь здесь песенки, к сожалению, Ютуба нету, жесткость полная, вот, и тут маленький такой экранчик, и кабинка на самом деле очень малюсенькая, у нас еще три человека придут, тут все еле помещаются, и тут на самом деле все в таких кабинках тусуются. Несколько таких кабинок, есть большие кабинки, но они все заняты, к сожалению В общем, мы тут сегодня будем проводить время, бухать, тусить И классно очень угорать и орать Наш лучший певец Ебаш День, в принципе, почти заканчивается. Мы, блядь, 7 часов, блядь, в отхуячили. Я вообще не знаю, как я еще могу говорить. Орали все песни, которые только можно орать. Сейчас идем искать дюнор какой-нибудь, захавать, потому что что-то жестко хочется жрать. И вообще, блядь, просто сок в Берлине. Любая тусовка, которая так ну, вроде заканчивается, сюда в баре сидел, там, в клуб ходил. Ты хочешь, думаешь, бля, надо днор въебать и домой спать идти. Завтра последний день должны мы его провести. Как-то так. На челе, потому что три дня тусовок у таких жестких, да? Это прям тяжело дается в возрасте в таком. В 28 лет, я помню, это было изи, в 36 уже немножко тяжеловато, конечно, дается. Йоу, короче, мы дома. Гоус, пиздец. Мы хотели потусить до 12, время 3 часа ночи. Тусовка вышла охуенная, блять. Берлинчик плак, но завтра, наверное, будет тяжко. Спокойной ночи. Такой вот у нас простенький завтрак, мы взяли там сэндвич на двоих делим, тут еще один есть, если нам вдруг не хватит, какао, между прочим, кстати, если будете в Германии и видите вот такую штуку, обязательно попробуйте, это пиздецки вкусно. Короче, сейчас покушаем, помоемся, наверное, и поедем уже последний день проводить в Берлинчике, плак. Погодка вроде нормал, ну, прохладно, ну, хотя бы без дождей и особого ветра. Едем на Узбанов. мини прогулочку у нас оттуда будет вдоль берлинской стены. Без диких бухичей. Сегодня без караоке, блядь, без клубов, без баров даже, наверное. Так, может, куда-нибудь зайдем, покушаем. Вот. Но сегодня все еще покажу вам. Парочку достопримечательностей Берлина. Очень известных, очень классных. Так что контент еще немножечко есть. Просто уровень бомжей, блядь, Германия. Вот этот бомж, мы мимо сейчас проходили. Я уж прямо в лицо не буду тыкать камерой. Но мы проходим мимо, а он, значит... Сидит на смартфончике, что-то смотрит, <смех> бомжи, блядь, со смартфонами, а? Это Германия, детка. Ну, собственно, мы на месте, вот это вот, возбанов да, то есть восточный вокзал, отсюда, в принципе, тоже можно уехать, в основном люди уезжают в по всякие Польши, как раз, да, там вот такие, в то направление восточное. А вот тут у нас уже одна из самых главных достопримечательностей Берлина. Берлинская стена. Она, в принципе, здесь не очень большая, но так она по всему Берлину идет. И периодически вы можете встретить какие-то куски в городе просто. Значит, она здесь проходила. Но вот здесь, наверное, самая такая длинная ее часть. И самая известная, естественно, в основном за граффити. Огромное количество граффити. Если вы думаете, что они постоянные, это не так. Некоторые из них действительно, да, они висят все время. А некоторые закрашивают, и на их месте появляются новые. Вот здесь вот пишут, кто нарисовал, тра -та -та, ля, -ля, ля в общем-то, можно почитать. Ну, сейчас, наверное, подснимем парочку таких самых крутых. Посмотрим, есть ли тут все еще граффити самое который которые Врубель нарисовал. Здесь, на самом деле, довольно-таки прикольное место для того, чтобы прогуляться не только из-за стены, но еще и за набережной. И обербаум брюка, который там чуть подальше у нас находится. В основном граффити носит, конечно же, всякий такой политический характер некоторые просто современное искусство да но это все равно очень атмосферно очень красивый конечно же естественно просто обязательно к посещению если вы приехали в берлин приезжайте на осбанов и просто вдоль стены увидите много интересных красивых крутой граффити единственная проблема это конечно вот такие толпы туристических групп которым все объясняют они идут встают ты не можешь не поснимать граффити нормально, который тебе понравилось Не пройти, собственно, по тротуару даже Естественно, граффити подвергаются небольшому вандализму Многие люди любят оставить там фломастером какую-то надпись Типа Ваня и Маша были здесь там 2023 год И их реставрируют, то есть как бы моют А вот это, кстати, граффити Трабана Это тоже один из символов Берлина, восточного, естественно да, Машины, которые, в общем-то, были очень популярны во времена ГДР Их тоже можно периодически встретить По городу, они где-то стоят Иногда вообще В очень плохом состоянии Иногда наоборот в очень классном состоянии Мне кажется, вот эти лица Надо было, конечно Отсканировать и жестко продавать Как NFT-шки Вот это одно из моих самых любимых граффити Посвященное произведению группы Pink Floyd The Wall Которое было, естественно, навеяно всей этой движухой с берлинской стеной. И вот здесь была надпись, которая висела здесь несколько лет. Я не помню где. Либо тут, либо тут. Где-то она была. Где была цитата из песни «Rage Against the Machine». И было написано «Fuck you, I won't do what you tell me». К сожалению, это стерли. Вы тоже должны понимать, что всех граффити, которые тут есть, я вам показать не смогу, потому что давайте остановимся на тех, о которых я хоть что-то знаю о которых что-то могу сказать. Еще одно э, очень известное граффити, посвященное людям, которые перебегали через стену, потому что вам кажется, что ну вот типа, стена, что там блядь, через нее перелезть. Она же даже не очень высокая, но на самом деле, конечно же, была охраняемая территория. Две стены было, раз и два. И между ними была территория, которая простреливалась. И многие люди, которые пытались бежать в западный Берлин из восточного, были убиты. Это было граффити с голыми людьми, детьми. Вот этот ребенок вообще не знаю, что он хочет от своего друга, непонятное. А помимо того, что здесь, собственно, и стена, можно выйти вот сюда на вот эту прекрасную набережную. Конечно же, еще раз вам говорю, уже не первый, не второй раз, что классно это делать прежде всего. Летом здесь вот есть общественное пространство. Можно купить себе пивасика, можно взять с собой пивасик из магаза, здесь присесть, у водички, классно посидеть. Здесь хороший вид. Открывается на реку, на Обербамбрюке. Это вот этот мост, очень красивый, тоже классный. Я вообще очень люблю это место. Оно прям такое берлинское-берлинское. Еще это место прикольно тем, что здесь пересекаются как бы до три района. Вон там у нас находится Кройсберг, в котором мы уже с вами были. Это мост, который к нему ведет. Слева в той стороне у нас находится Фридрихсхайн, восточный район жесткий. Обратно, откуда мы пришли, там МИТА, то есть центральный район. Много заведений, опять же, различных, много отелей и в целом много очень туристов, по, по понятным причинам, да, там по э, речка, стена. Сами мы здесь тоже очень часто усили такой стандартный туристический спот. Это очень известная граффити с Горбачевым. Здесь к Горбачеву, кстати, максимально положительное отношение, потому что многие у нас говорят, вот пидорас, короче, развалил страну. Но здесь они говорят, вот красавчик, развалил стену. И, естественно, многие благодарны, то что Горбачев как-то принял в этом участие. Вот оно, самое известное, конечно же, куча народу. Естественно, нормально его поснимать не дадут. Я должен был вам его показать, наверное, потому что самый известный граффити Берлинской стены. Наслаждайтесь, поцелуем двух мужчин, максимально одобряем. Это на Ютубе очень любим, на Твиче любим, в России осуждаем и, в общем, да. Все, совесть моя чиста. Я вам показал, в общем-то, основные такие места Берлинской стены. К сожалению, того времени, которое мы здесь проводим, нам не хватит, чтобы показать все достопримечательности Берлина. Абсолютно. Город огромный. Но еще у нас в планах э, пройтись по аллее Карла Маркса, который очень сильно напоминает Москву, когда прям по ней идешь. Как в Москву приехал. Такой Ленинский проспект. А вот в этих домах живет мой дружище Тихон. Уже живет здесь долгое время, он вообще в Берлине 10 лет. Когда я тут жил, мы с ним познакомились, в жесткую. жестко. Он даже в некоторых моих видосах был. В старых, в основном, видосиках, где мы там играем, а что-то вместе. Вот, а, сейчас мы с ним увидимся, не виделись, сука, с 2019 года вообще. А вот Трабаны, про которые я вам говорил. Здесь есть, видимо, какие-то клубы, да, они, видите, несколько их. Выезжают с парковочки. Trabyworld.com, может быть, это просто аренда этих Трабанов. Чек, смотри, какие они. Комфортные, наверное. Ох, запах-то какой ебать. Как будто с дедушкой на дачу еду снова. Вот это тихон, тихон. Скажи привет всем, Йо, да. Всем тихон. Привет. Жесткий берлинец, видите. Прям типичнее то, что мы быдло ебаной, блядь. в Берлин. Там дальше находится Берхайн, клуб, в котором никогда не был, потому что там техно жесткое. Но Тихон там был сколько раз там был Миллион раз, да? Ну, несколько раз я был, но не прям так часто. Два часа стоять, а потом не факт, что тебя впустят. Поэтому для меня это базар. Да, сейчас мы вам покажем и расскажем, что это за место такое. Вот это, короче, клуб Берхайн. Представляешь, что может происходить в этом клубе. Тихон, расскажи о своем экспириенсе. Берхайн считается одним из лучших клубов в Европе. Да, техноглуб, естественно. Но в Берлине это в основном только техноглубы и есть. Да, я про это рассказывал тоже уже. И чтобы туда попасть, нужно выглядеть как Убитый с команд вот. Если одеться слишком как-то возноцветно, или попытаться как-то модно одеться, без шансов. Да, там ну, очень да. жесткий фейс-контроль. И под глазами, такая немного не, не прям ровная походка. Да, и тогда все будет заебись. Но там, в принципе... Без э, такого количества всяких вещей, как в э, так, Ненависть в Лас-Вегасе, там делать нечего. Там надо употреблять Ты по стране, сам... а мы да, это осуждаем да. на Ютубе и ни в коем случае не да, принимайте наркотики. Тихо, он конечно же, их никогда не принимал и не, не будет. Вообще. вообще он не пьет, не курит, не принимает наркотики в Берлине. Короче, я в этом клубе, естественно, никогда не был, даже никогда не пытался, если честно. А там трахаются внутри жестко? Это можно сделать, если хочешь. Там есть специальные места. Есть даже даркрум, А, типа специальный темный комнат. Комната, где емутся. Да. Короче, если кто-то жесткий извращенец, что это извращенец, там, а не дело. нормальное дело. Нормальное дело, видишь, короче, yeah. человек из Берлина. Yeah. Да, да, все нормально. Приезжайте, в общем, здесь можно заниматься непотрясными жесткими, употреблять, чего вам не советую делать, конечно, еще раз. Мы, короче, вышли вот здесь от Варшавского прошли чуть-чуть и здесь такая улица, где куча вообще всяких э, заведений. Вот там, кстати, была какая-то раз... русская, как она там называлась, блять? Дача, вон... дача, дача. точно. Вон там была, я не знаю, она сейчас есть? Есть. Да? Ну, вот на этой, короче, улице, наверное, сейчас где сядем, покушаем, а то мы что-то замерзли, заебались. Короче, мы скромненько взяли супчик с, с брускетой. а Тиком заказал вот такой шницель, который больше, блядь, тут вот моя рука. Порция так, ну, не жадная, скажем так, ни разу. Я не знаю, с кем я... Вот именно, я про то говорю, и я бы не смог съесть. Так, короче, мы обкушались, сейчас идем как раз на аллею Карла Маркса. Классно с друзьяшками сейчас в Берлине, мы сейчас заебались, надо добить последний минуты Берлинчика, отдыхать будем дома. А вот, собственно, аллея Карл Маркса, которая вам говорил, что похоже очень на Ленинский проспект, есть кто был в Москве. Ну и в целом такая сталинская застройка здесь, да, очень напоминает. Сейчас мы по ней пройдемся и увидите, что реально местами прям родная, родимая. Ну и вообще, в целом, я думаю, что в других городах России можно встретить. Вот нечто подобное. Подобные проспекты. Чуть подальше там есть ресторан Москва и музей компьютерных игр, кстати говоря. Я был очень удивлен, да, когда я первый раз сюда попал. Единственное, что, конечно, отличает, это наличие велодорожек, по которым, конечно же, даже в феврале катаются велосипедисты. На самом деле, это уже район такой, в принципе, центральный. Центральный район Восточного Берлина. И здесь довольно дорого, если вы будете там снимать квартиру жить здесь в целом это будет разорение жесткое, но вот эта вот сталинская застройка тоже в свое время дико меня удивила. Я вообще почему думал, что такое есть только в российских городах, но нет. В Берлине, пожалуйста, соскучились по родным краям, приезжайте сюда. Аж странно, если честно, видеть здесь всякие немецкие магазины в подобных зданиях. Прям хочется увидеть, котру надпись на кириллице, но нет. Здесь все то же самое, что и везде. Те же бары всякие немецкие, вон на той стороне всякие забегаловки. Ну, а вот это, собственно, на той стороне музей компьютерных игр. Он, кстати, даже, по-моему, открыт. Но мы сегодня туда не пойдем, потому что нам уже надо э, двигать в сторону э, хаты. Оставим, может быть, на следующий раз. Хотя он маленький, не сказать, что какой-то очень интересный. В основном там всякие старые автоматы игровые. И, ну, такое развлекаловка ненадолго, такая, значит, минут на 30, зайти на 40. Это не какой-то большой музей, там буквально там пару залов. И я в нем был, был даже немножечко разочарован, если честно. Ну, посмотрите, какая элита жесткая, сталинская, просто. Это пиздец. Карл Маркс, это я называю коммунизм, и здесь им прям отдает, так, сильно, очень сильно отдает. Удивительного мало, все-таки, учитывая историю города, да, что он половиной своей долго был коммунистическим, ну и вот, собственно, уже стандартные такие панельки СНГ-шные, да. Единственное, я не знаю, как вам там это видно, потому что уже так немножко стемнело, да. Даже дворы, вот эти вот, подъезды, это все очень узнаваемо. Но при этом, если вы присмотритесь как следует к этим панелькам, вы увидите, что они отремонтированы все. Здесь очень ухоженно, здесь очень красиво. Здесь, значит, везде кустики аккуратненько растут. Вот вроде тот же самый обычный подъезд, но смотри, как он сделан. Спокойно стоят коляски внизу. Просто люди оставили, не боятся, что кто-то спиздит, украдет. Велосипеды припаркованы прямо здесь у подъезда, да? Никто не парится. Вот так бы, возможно, выглядели страны СНГ, если бы там не пиздили деньги. Красиво, вроде узнаваемо, но как будто немножечко из параллельной вселенной. Мы сейчас отправляемся уже в свой район. Присечемся там напоследочек с Адамом, с моим другом. Надо мне кое-что отдать. Ну и так сидим, наверное, что-нибудь съедим. Вот это место еще мне очень нравится, с такой э, классической, коммунистической, я не знаю, как это назвать, скульптура вот эта в центре. Все еще очень сильно, конечно, отдает таким Ленинским проспектам. А вот там наверху бар, который называется Панорама, по-моему. Всю свою жизнь я туда хотел попасть. Я все время либо забывал, либо что-то пытался, там не было места, что-то какая-то херня. Я в итоге, сука, ни разу так туда и не попал. Здесь тоже у нас такое Медведково. Чуть подальше пройти, покрал Марк А вот тут у нас кино Интернациональ. Здесь, по-моему, кстати, проходит Берьенарий, если я не ошибаюсь. Такой кинофест, да, это, наверное, фестиваль кино. Прям напротив находится.. Ресторан Москва, который мне почему-то кажется, что он не работает, хотя, ну, опять же, сегодня воскресенье, может быть, он сегодня не работает. Панелька сзади, да, здесь тоже панелька. Как дома прям зашел ресторанчик, борщак не ебнул наебнул. Ну, в общем-то, на этом, наверное, наша прогулочка по Карлу Марк Салиеву будет заканчиваться. Причем мы супер заебанный вкал встретились с Адам Мадам. Say hello. Hello. Okay, thank you. И идем жрать рамен, потому что, во-первых, мы его разохранили Адаму, что он такой, чего поесть. Во-вторых, ну, потому пожрать что надо. Последний день очень тяжело дался нам все эти прогулки, вот эта вся херня, тяжело прям. Короче, мы взяли опять рамен, который мы уже ели. В принципе, все сожрали. Большая проблема, вот это кимчи, он настолько острый, что мы решили его не есть, и э, Адам заберет его домой к себе, чтобы что-то с ним сделать, потому что он был прям, я вот люблю вроде острое, но я прям не смог его съесть вообще, пиздец. А еще надо было раньше, наверное, записывать, до того, как мы все сожрали, потому что уже ничего не осталось, еще она прям пришла, в момент, когда я начал записывать, и все спиздила, блядь, совсем нихуя не осталось. Короче, мы, мы пожрали, блядь, вот, вы должны знать это, здесь была еда, она была вкусная, нахуй. Адам с Майки довезли нас домой, респектом за это скажи что-то для моих подписчиков. Я люблю всех, ребята. Вы – это причина, что он может быть здесь. Это И я никогда не видео, потому что я не говорю Иди сюда, блядь. Курва Майки, тоже. пока Сейчас мы пойдем просто чилить на хате. Нихуя делать не буду, что мы мега заебались Вот так вот э, заканчивается отпуск Время там 10 часов Мы лежим, смотрим новый фильм Про крушение самолета, как раз завтра лететь Мне кажется, лучше не найти время посмотреть Пьем пивасик и просто в кровати уже Спокойной ночи и хорошее утро И я пошел блядь, смотреть фильм Йоу-йоу-йоу, доброе утро. у нас жесткие сборы в аэропорт, И еще у нас выпал снег, там не видно, да, ни хрена как он выпал, ну-ка подожди, во, вот, я надеюсь, что из этого не будет никаких задержек у нас с вылетом, вроде снега немного, на самом деле самолет у нас еще не скоро, да, там часов через 5, я, наверное, выйду, что-то еще поснимаю, но так, совсем чуть-чуть, потому что с чемоданами, сами понимать не очень удобно все это делать. Снег еще идет, причем, по-моему, он усиливается, он такой мелкий, зато у меня есть редкая возможность показать вам снежный Берлин. Я надеюсь, что погода как-то улучшится, потому что это, если честно, полный пиздец. И для Европы это всегда катастрофа, о, боже, снег, о, боже, как жить? Вот, а мы сейчас, наверное, пойдем искать какое-то место, где мы можем потусоваться какое-то время, перед тем, как отправиться в аэропорт. Снег вроде теперь стал. мы проебали целый час, даже больше, по-моему, да? Тупо на шопинг, жесткий шопинг, сука. Набрались всякой херни, на самом деле. Типа, там, купилась я кружечку Берлин. Вот это место, где мы были, где вот эта церковь, короче, которую я вам показывал. Здесь много всяких хуйник, где можно сесть, подождать. У нас еще два с часа. Наверное, сейчас будем где-то просто сидеть, потому что неудобно с чемоданами гулять. Будем где-то сидеть, кушать, наверное, и пить, пить последние бабки, проедать, блядь. Мы все бабки потратили, все деньги, которые с были полностью. Вот осталось 30 евро. Сейчас мы их прожрем и все, блядь. Так, зашли мы в немецкий ресторан, решили все-таки что-то немецкого вот так жестко жигануть. Взяли пивка, люблю, кстати, пить пиво в 12 часов дня, ваше здоровье. А вот это, ребят карри вурс. на самом деле это уличная еда, считается. Просто мы в ресторане, и поэтому здесь порция где-то в три раза больше, чем обычная. Тут слишком такая, что как сосиска, кетчуп и сверху посыпают карри. И это такая типичная берлинская штуковина, я про нее рассказывал уже во влоге. Кристина взяла какую-то немецкую магру, это, по-моему, курица с картохой, которая не поэт чем политая, кстати. Короче, сейчас мы обожрёмся, потому что в самолетах не кормят, мы же на лоукостере летаем. Место, на самом деле, огромное, большое, такое красивое, клевое, Просто время 12 часов дня, поэтому здесь никого нет. У них даже вон, второй этаж есть. На самом деле, потусили мы охуительно, но, ребята, скажу вам так, в 2023 году путешествовать очень дорого, если не по Болгарию, потому что я не путешествовал с 2019 -го года по-хорошему, потому что там был ковид, потом я в Болгарию переезжал, и все. И вот я поехал в первое свое путешествие со времен ковида, потому что, ну, Болгария не считается. Болгария это был переезд, это был свадьба, это в целом дешевая страна, поэтому, да, там, естественно, вот я ездил на море, там не очень дорого было все, а сейчас вот здесь просто пиздец дорого это стало стоить, ебаный в роты. я не знаю, из-за ковида, из-за войны, из-за всего вместе, но прям что-то дичь какая-то, чуваки, будьте аккуратнее с ценами, имейте в виду, что все подорожало абсолютно везде, мы летим, мы вот прям подчистую, мы прилетаем и идем к родителям кушать, потому что нету денег на еду домой купить, блядь, это того стоило, по крайней мере обновился хотя бы, да, съездил, Посмотрел, любимый берлинчик, вам тоже показал дохуя да всего. А вот это вот нормальная немецкая порция пивасика в один литр. А, в немецких ресторанах, кстати говоря, часто так. Можно заказать прямо в одной кружке. Не сказать, что это очень удобно на самом деле. но чтобы по 10 раз официант не напрягать. О, заебатый пил, какой нихуя. разгулялась и снег начал таять очень быстро. Я вам говорю, что снежный Берлин это крайне редкое такое явление. Он уже все, там какие-то части этого снега остались, а так он очень быстро растаял. Конечно, забавно если отъехать от Берлина, сразу такая восточная Европа начинается, не напоминает Германию практически ничем. Прям вот в Польше еду. Есть метро, кстати, прям, блядь, с бан приходит прямо в аэропорт. Приезжаешь в аэропорт и спокойно уже поднимаешься дальше там наверх в терминал. Но при этом это прилично время занимает, имейте в виду, да, мы ехали там около часа. Я очень хочу писать. Я смог, я дотерпел, я молодец. Плохая идея пить пиво все-таки, когда тебе ехать почти час. Еле вывез, но донес, надеюсь, вы на горды, поставьте лайк, пожалуйста, за то, что я не обоссался. Потому что мы в аэропорту, то я решил немножко аэропорт тоже показать. Это новый аэропорт, раньше был аэропорт Тигель, такой был советский, жесткий, его закрыли первым. Потом был Schoenfeld, уже э, поновее, но все еще маленький слишком, его не хватало. Его закрыли тоже, открыли новый большой, которого вроде как тоже не хватает. По крайней мере, так мне сказали немцы, что нужно еще терминалы открывать, видимо их уже строят. Чувствуется, что новый аэропорт на самом деле цико. очень похож на Шереметьево. Особенно, если вот выйти туда, на улицу, там прям выходишь, как будто, блядь, Шереметьево прилетел Очень странные ощущения такие. Тупо, блядь, Шереметьево жесткое. Мне очень напоминает вот этими вот парковками для такси, парковка для машины тогда. А вот парковка для машин, кстати, лол. Но это вообще Шереметьево жесткий. Она на соседний терминал, как мы выяснили. Пиздец, короче, у нас пыталась задержать все, что может. Женщина тупила на значе багажа и мог получить бординг пас потом ему. Женщина, которая выдавала бординг, поступил, потому что какая-то новенькая, тоже не знал, что делать. Потом, значит, у нас была огромная очередь на проверку, и она была очень долгая. Короче, успели прям аккурат посадки. посадке, блядь. Вообще, если вы на стримы, то вы знаете, наверное, что летать боюсь. Но что-то вот эти два полета, которые мы были, которые были в Берлине, из Берлина, что мне стало похоро, я не знаю почему, потихонечку излечиваюсь от этой дурацкой болезни. Плюс у меня вот здесь убивалка времени тоже есть. А еще всегда было классно сходить в туалет, немножко отлечься от полета, но сейчас уже я просто в туалет, уже хочу писать. даже если честно немножко странно, что я не сильно боюсь слететь. Ну, то есть там что-то в было, сейчас вообще мне уже похуй. Турбулентность раньше, любой поворот, я очковал. Сейчас вообще похуй. Странная херня, как-то даже непривычно сейчас. Ну, Ладно, и хорошо, я Не жалуюсь, когда ты затрагиваешься. магро, я уже на хате надел кепочку, потому что на голове пиздец. У меня домашняя одежда, я уже все готов сейчас пить ракию. Я не пил ракию неделю. Первое дело, что я сделаю сейчас... Ну, после того, как я, блядь, Павел руки, переоделся, подписал там, блядь, все дела. Я буду пить ракию. Заканчиваю в у себя на хате в Болгарии. Уже все хорошо, все классно. Вот это моя кружка из Берлина. Мы, как типичный турист, еще купили себе, блять, магнитик с берлинской стеной. Вот этот графти в рубле, который я вам показывал. Вот это наш наркоманский великолепный сувенир из Познания мы привезли. Мы его назвали Познаник. Он под наркотиками не принимает их, я вам говорил уже про это. Ну, еще там всякие там родитель. купили там сладости, всякие вот рюмочки купили. Много мы не могли с собой везти, потому что у нас ручная кладь только была. Короче, ребята, если вам понравился влог, пожалуйста, поставьте лайкос. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписывались. приходить на стримы. Я, к сожалению, хотел записать, как мы там прилетели в Софию из, из аэропорта. Там такое заключительное слово, но... Мы спешили слишком на автобус Потому что там уже вот он подъезжал И мы что выбежали, убежали И домой уже сразу приехали и все Вот, поэтому, спасибо всем, кто досмотрел до конца Комментарии пишите, что вам понравилось больше всего Приходить на стримы, люблю всех, ребятки И будут новые влоги обязательно В Барселону поеду, еще оттуда вам влог Сделаю, надеюсь, в скором времени А на сегодня это все, с вами был Мародер 120 гигабайт Жестких всем респектов, йоу